Помню, вот ты пил вообще поленочку, ты брал, да, конечно, поленочку, брал, За 20 по лет. Но... У нас, например, продавалась в одном месте, ну, в саду, продавалась в одном месте за 16, 18, за 22. В одном месте. Ну, да. это не объем, да, разница была. Не объем. Да, вс ⁇ прикол. Как мы предполагали, я не знаю. Нет, нет, нет. Короче, где больше Демидрола добавлено, Вот и вс ⁇